Сегодня я хочу с вами поделиться составом нашего потрясающего жидкого поливитамина NutraBoost, который в мире продается уже более 18 лет и это первый продукт компании. Если вы в инстаграме забьете NutraBoost, вы увидите более полумиллиона свидетельств употребления этого напитка. Итак, давайте перейдем сейчас к составу. Формула «Нутробус» содержит 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19 минокислот, 13 цельных растительных продуктов и 12 трав. А именно кальций, магний, хром, бор, кобальт, калий, молибден, хлорид, ванадий, лидий, серебро, цинк, медь, фосфор, сера, кремний, никель, йод, олово, фульвовая кислота. Запатентованный комплекс трав – женьшень, алоэ вера, биофлавоноиды цитрусовых, кукурузный шелк, клюква, золотарник, экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого чая, ягоды можжевельника, водоросли, кора муравьиного дерева, экстракт рахстаропши. Комплекс аминокислот – аланин, изолейцин, серин, аргинин, лейцин, трианин, аспаргиновая кислота, лизин. Триптофан, цистеин, метеанин, тиразин, глютаминовая кислота, фениланин, валин, глицин, гистидин, пролин. Фруктово-овощная смесь ферментов и фитонутриентов. Бромелия, папаин, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, протеаза, ананас, брокколи, яблоко, апельсин, цветная капуста, сельдерей, грейпфрут. Капуста, малина, шпинат, клубника, лимон, папайя, персик, груша. Вот эта бутылка рассчитана на один месяц. Его нужно употреблять с утра. Его употребляю я, употребляет мой супруг, употребляет мой ребенок. Поэтому если вы также за здоровый образ жизни и цените здоровье вашей семьи, предлагаю вам начать также употреблять нутробуст.